Здравствуйте, дорогие подписчики и случайные гости канала Чистое Сознание. Я Виктория Нигматулина, хочу вам рассказать о том, что те видео с сеансами, которые представлены на нашем канале, конечно же, это результат многочасовой работы, которая остается за кадром, это индивидуальная работа. И все самое интересное мы оставляем на наших видео на этом канале, специально для вас. Поэтому подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки и приятного вам просмотра! У человека есть сердце, ну и без сердца он бы не жил. Ну да. А у тебя есть свет. Да. Ну он есть вот просто не, не лампочка, которую вот ты там вкрутишь или выкрутишь, ну он просто вот есть. И батарейки не сядут. Посмотри на свои реакции к ребенку, который тебя так тревожит. Их нет. Что сейчас происходит? Тело как будто волнами накрывает. Отлично. Что ты чувствуешь в сердце? Тепло, светло. Наверное, даже ярко. Я просто счастлива от того, что я это я. Почему ты много, а обнять хочется только бывшего мужа? Неважно. Ну, значит, так надо. Возможно, он больше всех в этом нуждается. Не держать, Я как будто сейчас начала чувствовать его. Что ты сейчас? Начала чувствовать его. Uh -huh. Я хочу ему передать то спокойствие, чтобы... Ну Ты можешь просто его обнять и наполнить этим спокойствием. Наполнить этим теплом, Поделиться с ним. Что ты сейчас? Я... Свет. Все хорошо. <смех> Беда? Нет, нет Очень ярко <смех> Ты вот такую фразу просто сказала Что, наверное, он Больше всего Нуждается сейчас в любви И Я понимаю, что вот где он сейчас Что с ним И понимаю, что вот среди всех Тех, кто меня окружал Ему больше всего надо какого-то тепла, спокойствия. Я вот вроде приняла, ну, то, что вот он там, ну, как будто вот не верится. Ну, что не пройдет там месяц, он не приедет. Ты пойми, что ты можешь взаимодействовать на том уровне. Так вот, как будто сейчас что-то такое получилось. Я вроде неосознанно понимаю, что мне вот надо его обнять. Ну, чтобы как будто вот ему стало легче. И когда я вот только всех представила, он больше всех улыбался. И я вот, мне кажется, что он даже вот там сидя, вот прям вот взял и улыбнулся. И если я раньше жалела... Ну, что когда-то вот какие-то вот такие неправильные люди попадаются в моей жизни, то я сейчас, ну, даже готова сказать спасибо за то, что вот он есть, и он, ну, часть моей жизни. И я уверена, что он никуда от нее не уйдет, ну, из нее не уйдет, потому что, ну, он просто есть. Вот те дни, когда я первый раз от тебя приехала, на следующий день я была не накрашена, волосы, ну, не грязные, а просто вот в пучок. Я одела какой-то костюм, ну, он яркий и просто кроссовки. Я захожу к себе на работу, она, барница, мне говорит, «Ксюх, ты говорит, такая красивая сегодня?» А я понимаю, что я как бы, ну, я вообще ничего для этого не сделала. Я не ходила там на два часа в салон красоты, я не вырисовывала брови там с ресницами. Я просто встала, сходила в душ, собрала малого, и мы пошли. Я даже не стояла долго над шкафом и не выбирала эту одежду. Я просто вот, ну, вот, как-то вот, оно ну, вот руки потянулись, думаю, еще дня так. Вышла на балкон, посмотрела погода, оделась и пошла. все. И вчера вот с этой фотографией я просто сфотографировалась, а он мне пишет, ты что, губы накачал? Да вы что, я вообще вот против этого всего, там, ботоксы, хиротоксы, вот эти вот, нет. Вот просто вот так вот оно есть и все. Классно. Не то слово. Ну, осознание того, что ты для этого ничего не делаешь, а ты просто вот проснулась, и у тебя все хорошо, и ты от этого счастлива. И как будто не то, что делишься, а ты показываешь свое хорошее настроение, ничем не подкреплявшееся, что ли, я ну, не могу слов подобрать. Ну не то, что вот ты там, да, в салон сходила, и все, ты такая счастливая, ты там, моя а я там весь день там провела, а теперь смотрите на меня. Нет, просто все легко и просто. Вот. Ну, чаще всего же ботоксы и все такое. Оно происходит от непринятия себя. От непринятия, от каких-то комплексов. Да. Но все равно, когда ты а... это сделаешь, ты не будешь счастлив. Да, вот ты просто же. глушишь, это... вот как я сладким, допустим. <с> просто глушишь какие-то моменты, а это же, ну, это не есть выход. Ну да. Бывает даже этим самым ты еще хуже делаешь и забиваешь в себя в еще... Вы еще дальний угол. Ну да. <смех> Тебе сейчас хочется сладкого? Я понимаю, что без этого можно жить. Ну, может быть, конечно, если я там сяду, чаю попить, то можно вот что-нибудь в прикуску. А не так, как на работе. Так вот книжку читаешь, и вот так вот. раз, Раз, раз, раз, раз, а потом раз, а там полпачки нету. Серьезно, это не я. Ну, не в этом счастье, надо искать какие-то вот, не искать, а просто их видеть. Надо его просто раскрыть. Ну Всегда. да. Но от того, что ты скушаешь конфетку, счастья не будет столько, сколько ты найдешь его в каких-то простых вещах. Солнце светит сегодня, а не дождь идет. Хотя даже если будет дождь, шел, это не так страшно, это не конец света ты проснулся с утра это уже хорошо ну сладкое это мимолетное вот допустим оно может кончиться дома а найти какие-то приятные мелочи в том что тебя окружает это никуда не денется я всегда жила с мыслями о том что мне нужен кто-то рядом ну вот я просыпаюсь, мне же надо кому-то завтрак приготовить, кого-то на работу собрать, там, кого-то встретить с работы. Ну просто вот для счастья нужен кто-то рядом, чтобы вы там созванивались, общались, гуляли. А сейчас я пришла к тому, что как бы а не надо ничего. Mm -hmm. Главное в этой жизни суметь найти то спокойствие в себе, научиться быть счастливым самим собой да. и понимать, что для счастья ничего не надо. Поэтому, наверное, я так легко написала ему, что как бы ну надо разрывать отношения. Если бы, допустим, это было месяц назад, ох, сейчас бы было столько слез! Мать моя женщина! Да ты про бывшего парня? Ну да. Потому что как это так? Ну вот, я же столько времени потратила, а сейчас вот опять вот эти катаклизмы, и у нас так все время. То страсти вот столько, то вот, пожалуйста, не подходи ко мне и вообще не дыши в мою сторону. Вот, пожалуйста. А сейчас я пришла к тому, что, ну, не мое. И надо просто принять это и сказать это человеку и отпустить его. Да. Потому что так же и, возможно, я не его. Ну, раз так ну, да. получается. Так и есть. И это было с такой легкостью, и я понимаю, что во мне даже не было ни капли обиды какой-то, ни капли жалости, ну потому что вот ну произошла такая ситуация, значит ты просто предупреди, скажи, чтобы он это принял, чтобы он понимал и все. А что такое жалость? Ну то сожаление, наверное, о том. О чем? Mm -hmm. Ну, это так же само, как и злоба, обида, вот в тот котел. Сжечь. Да. Это все надуманное, и вот когда вот с этой головой начинаешь подходить к каким-то серьезным вещам, то даже, ну, как-то проще, да. даже решение находятся проще и порой даже не ищешь а потом раз так а вот же вот оно решение и все легко и просто как в куколке играть с ребенком. вот и сохраняя это состояние А чтобы его сохранять что надо делать наполняться светом не подпускать к себе какие-то, ну не то, что не подпускать, а не коверяться. Ну да, да, ну конечно, если глубоко залазить, что вот так вот и будет, то еще больше всплывет, чем бы ты не хотел. Наполняться светом, любовью, обнимать всех не все хочу а больше-то и не надо ты такая хорошая <свечная> как... <свечная> ну, веселая такая так вот да, вот такая вот и хожу теперь так все хорошо расскажи пожалуйста как вот ты себя ощущаешь после этого этого сеанса и вообще что с тобой происходит ну, слушай, если первый раз он был какой-то... Ну, может быть, это просто было для меня ново, потому что я не знала, что это, как это, и, возможно, воспринимала это немножко по-другому, но это было как-то вот... Ну, как будто я вот прям такая порхаю, там летаю, все так хорошо, какая-то такая розовая, воздушная, такая вот, как влюбленная девочка. То этот раз он какой-то более осознанный, ты понимаешь, что ты меняешься, и ну, вот эти все процессы, они уже более осознанные. Богдан, не надо пшикать. Не надо. О, познакомься, кстати. Привет! Это уже более осознанно, что ну, вот, вот твои изменения, ты меняешься, ты тут будто больше входишь в это состояние еще больше. Да. Я сегодня вот ездила в город по делам и приехала в магазин, а он в 11 работает, а я уже в 10 была там. Я думаю, блин, как это я так время перепутала? А погода хорошая, думаю, там еще скамеечка рядом есть. Я думаю, ну ладно, тогда посижу, подожду. Я наушники в уши вставила и сижу и просто слушаю музыку и просто рассматриваю вокруг себя людей. И я понимаю, что, наверное, меняюсь я меняется мой взгляд и меняются взгляды на все. Я смотрю по-другому на людей, как будто ну вот все вокруг другое просто. Вот, ну оно вроде все тоже, но ты уже смотришь на это с другой головой и воспринимается по-другому. Ну да. А как твои эмоции вот? С я вчера, если с плохими, то ну вот мы вчера с тобой виделись, до, до вот момента сейчас их не было. Ну, даже вот, ну, совсем, даже не промелькала мысль, что вот какой-то порыв такой гнева, такого тоже не было. Может быть, потому что вот ребенок себя спокойно ведет, а может быть, потому что я уже успокоилась. Ну, все хорошо. Отлично. Ничего там не накрывает там меня сверху, <laughs> еще что-то, каких-то волн гнева, такого нет. Ну, здорово. Может быть, у тебя что-то еще произошло? Может, с твоими близкими? Нет. Мне, наверное, пока просто никто ничего не говорит. Хорошо. Ну, супер. Ну, я очень рада за тебя, ты молодец. Спасибо. Ты сама как себя чувствуешь? Очень хорошо, все легко и просто. Ну все хорошо, нету каких-то каких-то ненужных мыслей. Я даже вот пришла вчера домой, просто за, за час приготовила покушать, хотя хотя раньше я себя на это настраивала. Ну что вот, а может быть не надо, а мне там на работу, а бабушки покушать не буду, я ничего делать. А всегда пришла раз-раз, малого раз, накормила, и сама поела, и приготовила, и, и поигралась с ним, и все прекрасно. Отлично. Ну, я рада. Ну что, будем держаться на связи. И спасибо тебе за звонок, за этот отзыв. вот И тогда до встречи. Все, все, пока-пока. Пока-пока. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем, кто репостит наши видео в своих соцсетях.